А с вами я, Кенеофер! Да-да-да, это я, снова я! Да-да-да! Извините за то, что вот это тут. Вот... Я реально не исправил мне телефон. Ну, короче, вот так вот сегодня опять играю в Браул Старш. В этот раз Роборубка! Роборубка, роборубка! Кстати, пишите в комментах, какой у вас максимальный левел. Я не помню. Точнее, я сам не помню, но все равно. <смех> Ладно, начинаем. Кстати, спасибо вам за это все, которое вы мне сделали. Я вам просто так благодарен. Я офигел от такого. Не, не, не как бы так сказать. Я просто. да Да, да, да, да, вот так вот. Конечно, ссориться то, что я это оставил, но все равно как это можно передать? Передать надо как-то все равно свой восторг. Кстати, мне Андрей даже чуть-чуть ну мой друг, конечно, не я не знаю, завидует ли он или нет. Ну, короче, типа. Мы с ним обсуждали на, на тему того, что мне везет. <звы> <звы> И вот так. 8 бит бомбит. Это такой чел Олега Константина. Кстати, кто знает его? Липом, скорее всего, либо про него уже забыли, либо хз. Ну, короче, того. Да главный, кто, по-моему. Это легенда моего времени. Когда я еще был малолетним буберта, там лет 5-6. Не. кстати кто получил такой значок уверен все прям я буду что того вы получили это так первый уровень мы прошли уже где-то две минуты кстати сейчас 6 августа лето заканчивается Да, блин. Я еще так хотел бы записать много таких роликов. Реально сейчас расплачусь. Извините, что так немного лагает. <coughs> Школа приближается, мне придется так выходы роликов два или три раза. Это, кстати, правда. Получай. Так, ты ч ⁇ Мы должны сохранить полную вот эту вот. Профект. мо ⁇ на на на на на У меня муха летает. А. <свят> Кстати, на момент записи этого ролика у меня 46-47 подписчиков. Кстати, 50 подписчиков, я просто. Тусаться кипятком. Радости. Я вам серьезно отвечаю. Спасибо вам за это. Так, 3% у нас снесли. Где тиммейты? Вы где? Нет! Нет! Ура! Да! Да, да, да, да, да, да. да. Да-да-да-да-да. мне того звёзд, сюда -то на Динамайка выпала. Только что не поеду. Хотя мне это тоже нравится, потому что того я давно ничего не выпадало. Хоть что-то должно выпасть. То есть сидеть на одном месте не хочется. Так, куда? Блин, 260 хп снесли. На сламбер играет, это очень хорошо. Я вроде до безумия доходил. Так, он у нас процентов сняли. Не шестая волна, я должен. Я сейчас должен прикрывать. О, о. Блин, меня убили. Амбер, давай. Мочи, мочи, мочи. Нет. Мы должны стоять, стоять и умирать. На... Стоять и умирать. Дело в том, что мы не сдаемся. Нет. Усели. Найс, nice. найс, nice. это очень хорошо. Сейчас идет уровень безумия. Вроде как. А, это мастер. Я вроде доходил до безумия. Если сейчас я пройду мастера, то это значит, что я дошел до безумия. Эти идет 7 минут уже. Кстати, я посмотрел статистику. Оказывается, что меня смотрят 60% мужчин, 40% женщин. Так как Дима и эти тут есть женщины, а я только для того, для мужиков это создавал. Ну ладно. Блин, ну нам уже 10% снесло, а нам еще надо поддержаться минуту еще. Самую жесткую. Самая рекомендованная тактика. Ай, мы все проиграли. Чекайте. Чего-то мы просто проиграли. Йоу. Оу, жалко. Вот это вот. Ну, ну, жалко с одной стороны. А с другой стороны не жалко. Да, вот такой же жестокий. Мелкого ящика не осталось. Так. Я дошел до... А, я безумие доходил. Бой с боссом мастер. А, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик, новое видео на канале Киньи Офис. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!